Набросились палачи на Татьяну, Подвесились за руки на дерево, Начали резать ее бритвами. Святая мученица не издала ни стона, Только молилась Господу. И не кровь оросила чистое тело святой угодницы, А как будто молоко выступило на местах порезов. И вокруг разлилось благоухание, Какое бывает, когда мнут лепестки роз, Приготавливая розовое масло. Палачи опешили, но, помню угрозу судьи, бросили Татьяну на землю, растянули за руки и за ноги и принялись хлестать железными прутьями. Багровые рубцы покрыли девичье тело, не знавшее до ныне побоев. Отец и мать лелеяли любимую дочь и никогда не поднимали на нее руку. Брызнула кровь. Святая молилась еле слышным голосом, почти шепотом. Палачи уставали бить ее, сменяя друг друга пока один бил, другой отдыхал. Утомились палачи. Но кроме молитвы не услышали из уст девушки иных слов. Стало смеркаться. В темницу ее, приказал судья, не давать не есть, не пить. Посмотрим, как она заговорит у нас завтра. Перед лицом мучителей Татьяна не чувствовала боли. Но когда она осталась одна, ее нежное тело начало болеть. Раны так жгли, что она не могла ни сидеть, ни лежать. Всю ночь молилась святая, и сошел к ней ангел Господень. Он провел своим белоснежным крылом по окровавленным рукам и ногам девушки, и раны затянулись, как будто их и не бывало. Повеял крылом над головой мученицы, и отошла боль. На другой день Татьяна вновь стояла перед судьей. Он и на этот раз попробовал обольстить девушку ласками и похвалами, задавая хитроумные вопросы. Он надеялся уловить ее в словах. Но она так мудро и разумно отвечала судье, что он, учившийся в лучших школах Афин и Александрии, в душе удивлялся ее ответом. Не одолев ее в словесном поединке, судья принялся хулить Христа, желая услышать, что возразит Тициану а святая при первом хульном слове заткнула уши и закрыла глаза. В амфитеатр ее, потеряв терпение, распорядился судья. Пусть клыки и когти хищников научат ее послушанию. Мрачным коридором, на стенах которого, потрескивая горели когтящиеся факелы, Татьяну куда-то долго вели. А когда перед ней открыли дверь и толкнули вперед, она зажмурилась от яркого света. Татьяна очутилась на арене амфитеатра. Возле нее лежали мертвые люди. У одного на груди зияла страшная рана. Из разрубленной головы другого на песок лилась кровь. Только что закончилась схватка гладиаторов, и трупы не успели убрать. Девушке стало страшно. Она ни разу в жизни не видела мертвецов. Татьяна окинула взглядом трибуны. Как здесь много людей, не одна тысяча. Но почему они тут, а не в Божьем храме? А с трибун летел не человеческий, а будто звериный вой. Смерть христианки. Татьяна встала на колени и, сложив руки на груди, стала молиться за всех, кто желал ее смерти, кому она не сделала ни малейшего зла. Но ведь и спаситель, не сотворивший никому зла, был предан казни. Он умер и воскрес. Также Бог воскресит и всех умерших в Иисусе. В стене амфитеатра отворилась дверца, и на арену выскочил громадный, вспышный, рыжий гривый лев. Белые клыки подобно острым ножам торчали из пасти. Мощными прыжками лев помчался к Татьяне. Сердце девушки замерло, но молитва не прервалась в нем ни на миг. Зверь побежал к страдалице, остановился в шаге от нее, обошел два раза. Кисточка его мускулистого хвоста добродушно помахивала в воздухе. «Возьми ее, Афа!» — кричали с трибун. «Позавтракай, христианкой. Лев ласкался к Татьяне, лизал ее ноги, а она гладила его большую косматую голову. «Взять! Взять!» кричал подбежавший служитель зверинца. «Она твоя!» Лев повернул голову, словно прислушиваясь к его словам. Вдруг кинулся на служителя и разорвал его на куски, забрызгав в Татьяну с ног до головы кровью. Народ на трибунах взревел, а сидевший в главной ложе судья в гневе покинул театр. «Много еще пришлось пережить юной Татьяне». Мучители жгли ее тело огнем, рвали его железными крючами, кололи иглами. Одному мучителю пришла в голову мысль, что вся ее волшебная сила заключается в волосах. Не хотели мучители поверить, что Татьяна не волшебница и не колдунья. Вовсе ни чары, ни темные силы помогают ей, а Иисус Христос врачует ее раны и дает силы продолжать подвиг. Упали на землю волнистые волосы девушки и ее обезображенную, избитую, мучители поволокли в храм Юпитера. Три дня просидела Татьяна в заперте. Была зима. В Италии нет таких морозов, какие бывают в России. И все же богатые римляне согревали свои жилища жаровнями и теплым воздухом, поступавшим в их комнаты из специальных печей. Беднота же куталась во множество одежд. А на юной подвижнице был всего лишь дырявый холщовый плащ, Брошенный ей одним из палачей, У которого еще не совсем окаменело сердце. Поголодает да померзнет, как следует, думал судья. Тогда по-другому запоет. Холодно, одиноко в большом каменном храме. В окна врывается зимний ветер. У одной из стен угрюмого седает в кресле с копьем в руке Высеченный из черного базальта Юпитер. Гулко раздавались шаги Татьяны в опустевшей громаде храма. После высоких толстых колонн она казалась тростинкой. В храме послышался тихий хруст, как будто где-то сломили хрупкое стекло. Настойчивый, монотонный хруст не прекращался. Татьяна приблизилась к изображению Юпитера, и в свете занявшегося свежего утра увидела, что статуя сверху донесу подернулась с паутиной тонких трещин. Обитавший тот демон, не в силах вынести молитву святой угоднице, выбирался из статуи и невольно разрушал ее. Да, святая угодница была в языческом капище не одна. С ней был Господь. Он слышал ее молитвы, он помогал ей потерпеть и голод, и холод. На четвертый день тяжкие храмовые двери отомкнулись. Служители не верили своим глазам. Крепкая статуя Юпитера, которую не разбил бы молотом и сильный мужчина, превратилась в груду щебня, мелкого битого камня. А возле одной из колонн их встречала не унылая, испуганная девчонка, как ожидали они, а прежняя Татьяна. Ясная улыбкой играла на лице ее, Шелковистые волосы снова не спадали на девичьи плечи. А взгляд, как бы говорил, «Очнитесь от греховной жизни! Покайтесь! Против кого вы встаете, безумные!» Для них, для язычников, Господь исцелял свою подвижницу, чтобы, увидев истинные чудеса, они обратились к вере. Для Татьяны уже давно был уготован на небесах мученический венец. Задумался судья. Слабая девушка победила его. Пытки и мучения, ловушки и козни оказались бессильны перед ее кроткой улыбкой, перед ее тихой молитвой. Даже звери-людоеды покорились ей. Не мог этого больше перенести судья и приказал обезглавить христианку. Сверкнул меч палача, и непорочная душа святой Татьяны вознеслась к небесам в чертоге ее жениха. Произошло это 25 января 226 года. Кто нас отлучит от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Эти слова святых, святого апостола Павла буквально исполнились в жизни святой Татьяны. Ничто не смогло поколебать ее веры в Господа Иисуса Христа, которому она отдала свою молодость, свою красоту, свою жизнь. В тот же день, когда казнили Татьяну, казнили ее отца Карбулона. Устав о смерти дочери, сенатор открыто исповедовал себя христианином и принял мученическую кончину. Святая мученица Татьяна издавна почиталась на Руси. Ее именем нарекались девочки в крестьянских избах и в царских палатах. Новомученица Татьяна была дочерью благоверного царя старстотерпца Николая. В день памяти мученицы Татьяны в России был открыт первый университет. Праздник его открытия именуется с тех пор Татьяниным днем. А еще в этот день отмечают День студентов. Позвольте мне, дорогие друзья, Дорогие студенты, поздравить вас с Днем памяти святой мученицы Татьяны. Всем учащимся, в первую очередь студентам, пожелать хорошие учебы, и быть достойными христианами. И храни вас всех Господь ее святыми молитвами. С праздником!